Насчет комиссии по борьбе с коррупцией я могу сказать только одно. Это дело, конечно же, руководство Государственной Думы. Вот мое мнение таково. Уважаемые друзья, не отдавайте это оппозиции, потому что это самая благодатная тема, и вы сами отлично это знаете. Сделайте так, чтобы борьбу с коррупцией возглавила Единая Россия в Государственной Думе. В противном случае количество упреков по поводу концентрации жуликов и прочих неблагонадежных элементов будет только расти. Нужно самим этим заниматься.